Международному Восточноевропейскому университету исполняется 25 лет. Вот уже четверть века Ассоциация образовательных учреждений МВУ готовит высокогласных специалистов по самым востребованным специальностям. Экономисты и юристы, психологи и дизайнеры, рекламисты, техники-нефтяники и многие другие. География присутствия МВУ – это более 100 городов России и стран СНГ. Высший юридический колледж имеет 12 филиалов. За 25 лет работы более 60 тысяч студентов и слушателей получили востребованные профессии высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования. Сегодня в МВИУ учатся более 7 тысяч студентов. Наше главное отличие от других колледжей и институтов – здесь преподают практики. Это эксперты в своей сфере. Они добились внушительных результатов в своей профессии. Они способны дать колоссальные практические знания, которые выпускники смогут использовать в своей работе. Дистанционная площадка «Инстади» – одна из лучших в стране. Это наша разработка. Благодаря ей и интернету успешно получают образование тысячи студентов из других регионов страны. В этом году Высший юридический колледж стал лучшим колледжем России а руководитель Лев Игоревич Сурат награжден почетной грамотой организатора конкурса Научно-исследовательского института социальной статистики за высокую профессиональную подготовку студентов. Наши студенты участвуют в конкурсе профмастерства WorldSkills в республиканских и городских конкурсах и фестивалях. В МВУ активная студенческая жизнь. Мы можем гордиться тем, что в МВУ существует система собственных стипендий. Лучшие студенты получают стипендию главы Удмуртской республики и стипендию ректора. МВУ – единственный в регионе холдинг, который профессионально и системно занимается профориентацией. Мы помогаем школьникам сделать верный выбор. Благодаря существованию двух колледжей, сегодня мы предлагаем ребятам творческие, технические, сервисные, экономические, юридические и IT-специальности. Дополнительное образование. Благодаря ему каждый из нас может повысить свой профессиональный уровень или сменить профиль деятельности. В МВУ есть множество программ профпереподготовки и курсов повышения квалификации. Совсем недавно распахнула двери школа дзюдо именитого спортсмена, чемпиона России и мастера спорта международного класса Алима Гаданова. Студенты и школьники Ижевска занимаются здесь восточными единоборствами, воспитывают силу и дух. Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями. Наши студенты проходят практику на самых лучших предприятиях региона. У тех, кто хорошо зарекомендовал себя, есть шанс получить здесь работу. Сто процентов наших выпускников успешно трудоустраиваются. К своему 25-летию МВУ стал крупным образовательным центром. Мы растим образованную и разносторонне развитую молодежь. Именно благодаря практическому образованию молодые люди в Удмуртии и за ее пределами получают хорошую профессию и могут реализовать свои таланты. Нам уже 25. Нам всего 25. Мы молоды и гибко реагируем на вызовы времени. У нас много планов. МВИУ. Все только начинается.